Приветствую всех, любителей видеоигр Ghostware Tokyo. Ну... Используй мою силу, если увидишь что-то необычное Да, спасибо Но я уже вижу что-то необычное Потому что прямо на подъеме в мост Меня ждут раз, два, три, четыре призрака И вот такие вот ребятишки Которые ходят Я, в общем, решил освободить еще одну Скажем так, проклятую территорию Как вы можете увидеть через... С помощью моей, ладно, моей способности Или что-то здесь не так с игрой Можно увидеть луну С помощью... А, это ж... да нет, не должно быть видно Это же как эти самые, как солнечные эти Так, мне больше интересно Куда я могу заныкаться Чтобы меня было не видно Ни со всех сторон Вообще ни с каких сторон Потому что я хочу их поубивать С лука немножко Так, тут слышны души Хорошо это не так страшно. Главное, вот от этих вот ребят избавиться, которые ходят. да вот они подтверждают опасность. Отлично, в голову. Минус один. Семь стрел еще осталось. Мне вот интересно, как вот я от тех буду избавляться. Есть у них слабые места просто. Так, хорошо. У духа есть, в принципе, слабые места, но их не так много. Вот этим надо в голову попадать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опа, вот еще один. Так, тихо-тихо. Так, ты достаточно близко, поэтому высоко. Бля. А, отлично, минус. Запалить него. Блядь, дождик пошел. Вот этого я не люблю, конечно. Тихо-тихо-тихо-тихо. Умри. Так, внизу, ага, она отвернулась Вот эти хорошо, что быстро убивают Чем драться, тем лучше. Да, не спорю Так, не промахнуться бы еще Отлично Прямо ему в этот попал Скажем так, фахолок Сколько у меня? 7 еще осталось? Чего? Или это один? Просто честно Не хочу сильно заморачиваться Так Способность, способность. Обязательно надо осматривать все территории. Так, вот это бы сейчас со спины бы аккуратненько бы дернуть. о о Это очень полезно. Оп, оп оп Отлично. Я не пойму, сколько у меня стрел осталось, если честно. Так, теперь меня очень напрягает то, что здесь слишком мало врагов. Это правда немного. Да, у меня одна стрела была. Так, стрелы я взял. Способность у меня полная. Сейчас мы на огонь переключимся. Подожди, подожди. Рано тебя еще очищать. Так, там какая-то душа, которой надо помочь, да? Да, это мы чуть-чуть попозже сделаем. Сначала я хочу осмотреться. Здесь может быть босс просто. А вот это уже будет опасненько. Так, ну это мы возьмем. Ну что, попробуем. Опа. Что у нас тут? Танцы безголовых школьников. Отчетки икея безголовых школьных фотографий, которые были опубликованы в социальных сетях. Отчить эту запишу, получить дополнительные очки навыков. Спасибо. Ну что, давайте попробуем. Так, так, так. Где, как это? Погнали! Да ладно, ничего не произойдет Я просто очищу эту территорию и все я бы заглянул в Да, да, да, да, обязательно Скорее проклятие подсыпем. Да не, Теперь мы еще очистим Мы наоборот, если что, территорию-то очистим О, пакетик появился, хорошо Так, призраков я наверху не вижу, а по кругу А, он еще летает ну давайте подойдем, спросим. Раньше здесь было большое-большое болото, а потом его засыпали. Так. Здесь и построили это святилище, чтобы бог воды не рассердился. Видимо, не помогло. Мне кажется, он все-таки сердится. Так. Раньше здесь было большое-большое. Теперь мне меня другой вопрос Почему? Ну ладно, даже если кажется, он сердится Значит, надо что-то сделать Чтобы он перестал сердиться Ну, по мере, я так думаю Правильно же? Правильно О, да тут есть даже переход куда-то в сторону Так, вверх, вниз Влево, вправо, вверх Ага Так, так, так Вот так, вот так мне нравится это больше самому делу, чем чтобы тем, чтобы это делал Кейкейпл. Так. Еще 10 лет назад вот все было иначе. Наверное. Я понятия не имею, что здесь было раньше. Да чего же трудно общаться с детьми, оказывается. Так, собачоночка. Иди, я тебе дам корм. Сначала, Ладно, давайте погнали. Он же такой миленький, красивенький. Блин, я не помню, сколько прошлой серии тут. Что-то прям так резко из головы вылетело. Ну ладно. Так, подожди, подожди, подожди. Да подожди ты. Так, а я ждать ему корм. Угощайся. Как это пропустить немножко? Тихо. Куш, кушай, здесь хватит. Ну все, же нажал пропустить-то. Посмотрим, насколько сильно купится собачка. 130, 130 монет плюсом. Опа, а вон еще противнички. Так, ну их тут больше, чем рассчитывалось. Так, и... Нет. Отлично. Беги сюда. ай ай ай ай Отлично. Она ее не за... Ну, можно и лучше. Конечно, можно. Как я понимаю, она хилит, да? Но... Все. Отлично. Я, конечно, хотел душу собирать попозже. Ну, я же забрал. А, это еще один. Но я решил пробежаться по кругу, посмотреть Так, тут можно подняться еще выше Меня это на самом деле напрягает, если честно Там вверху еще что-то есть Еще один ходит, козел Так, но ну его можно и тихо, в принципе, грохнуть хм, Больше никого не наблюдаю Стоит ли экономить? Поросок, не поворачивайся Справа вроде бы никого нет так, надо уши стоять, смотри, типа, так хочет их сожрать, но... Но не тут-то было. Надо бы сейчас светилища зайти не забыть. Так, это зеленка мне придется, да? Хорошо. Блядь, да ладно, еще выше подъем есть. Еще один телефон. Блин, меня так манит подняться наверх. Вообще, как нет. Так, вроде бы никого не вижу. Опять никого не вижу. Хорошо. Тут еще выше можно поднять. А, там уже призраки наверху. Как я понимаю, могу дойти до самого верха. Ну ладно, это уж мы обломимся. Мы все-таки еще в святилище не зашли. Да еще и надо по сюжетку дальше идти. Так что хватит по подъемов на сегодня. Если что потом как-нибудь осмотреться. Я вообще не помню, как я сюда поднялся, потому что я явно не по этой штуке сюда поднимался. Просто каким-то там способом и вообще непонятно на самом деле. Потому что я как-то лазил сначала по массу. Ой, в общем, короче, кучу дел совершить пришлось. А вот счет насчет того, что дух все еще злится, мне кажется, надо подниматься наверх, если а, смотрите, правда по квесту показывают осмотреть светилище Интересно Мне больше интересно, как мне он там разобраться Ну ладно Сейчас я, блядь, зайду нахуй Что это у нас? Талисман Оглушение Талисман оглушения ненадолго обезвиживают чужаков по в область действия Но будьте внимательны, на некоторых особо сильных чужаков они не действуют Талисманы Это мы удачно зашли поднимитесь на смотровую площадку понятно хорошо так что это интересно что это портрет призрака на стены свиток с изображением призрака так а тут еще чем-то есть потому что в целом такие предметы немножко подсвечиваются <свеч> были так F. А, нажмите про них так, и как мне его теперь убрать? А, я понял Да я застрял, йоу да, Тихо, тихо, тихо Так, я теперь нажимаю на F Потом оп Потом еще раз на E потом и... Потом беру огонь И прямой наводкой, Потом беру зелененький о, блин, ух, как я вовремя вспомнил об этом. Иди сюда, кашел, блин. О, отразил. Ой, промахнулся. И, опа. А, ой, я даже могу извлечь из них ведро, кстати. Я потратил парочку талисманов. На смотровую площадку ага. Сначала надо посмотреть на город, а там уже решим, что делать дальше. Отлично, максимальный запас здоровья вырос Так, тут есть телефон, поэтому позвоним Пока есть время Почему бы и нет А что, мне по сюжетке Тоже сюда надо было, получается Интересно получается Ну ладно Раз уж мне надо было сюда, то какими способами Я должен был подниматься Тут уже интересно А, все-таки мне наверх Я уже чуть-чуть повыше побывал Поэтому отлично Поэтому никаких проблем. Призраков становится с каждым разом все больше и больше. Смотри, снаружи можно залезть по-быстрому. Гляди, Вова, вдруг что-то полезное. <как> вот это сейчас было неплохо. Так, снаружи ты можно залезть побыстрее. А я же не дотягиваюсь побыстрее. Ладно. Как я вообще изначально поднимался, я не помню. О, души. О, бля. Бля. Ладно, не получилось. Давай, давай, давай, давай, быстрее, быстрей, быстрей, быстрей, быстрей забирай. Отлично. Так, у нас еще один. Воу! Ядро мо. Забирай, забирай, забирай, забирай, забирай, забирай. Отлично. Так, они сейчас меня полетят, поэтому... Ну, что, они лететь будут сегодня? Когда ты ускорился, мужик? На еще, на еще. Отлично, мое. Дайте повернуться немножко, посмотрите. Хотел души забрать, а тут это... Че вырло? И ловить. Еще раз ловить. Еще. еще мое так красно знаешь что потом на меня полетит я уж так близко подхожу потому что вообще не страшно Ну по крайней мере да умри ты уже блин о чем ближе тем быстрее это происходит надо запомнить Потому что это сейчас прям очень быстро произошло Интересно, как я должен был убить быстро этого призрака, чтобы он на меня не напал? Ебать, ебать, идиот, идиот, а кусок, блядь. Фух. Повезло. Просто повезло. Охренеть, как повезло. Потому что я не очень сильно упал. Так. Так, а как мне теперь наверх подняться? Мне это не подскажешь? Заебись. Бля. Отлично. Там жертрес. С молотком. Просто посмотрите на него, блядь. Ебать, да он прям на босса похож чем-то. Такого своего рода мини-босса. А я здесь вообще никогда не пройду. А если у меня увидят, как он поступит. По-моему, вообще на меня похуй. Тут есть кто-нибудь? Блин, тут на все локации кто-то есть. Я просто сюда в целом незаконно пришел. То есть я не стал подниматься, а ну... Как это делают обычные люди. Я бы так сказал. Назовем так. Я миновал всех, кого можно миновать. Кого нельзя. Ладно, ничего страшного. Пойдем наверх. Так, что делать, конечно, с доп я не очень понимаю. Но это потом разберем. Ну, все, вот бабулька. Так, где-то подняться-то можно. А, я уже сюда сходил, спасибо. Так, из ХПшки у меня есть целых две ХПшки. Это хорошо, это удобно. Что мы имеем на данный момент? Блин, я, кстати, так и не понял. А. -а, -а, -а. В принципе, вот стой той крыши, я думаю, я бы смог по нему подняться. Это с той крыши, если бы я пошел. Что это за кубы? О, я понял, это надо очистить. Смотри, туда затянуло каких-то дух. Надо им помочь. Надо спасти куб. Сейчас. Один. Успею. Два. Ух ты, блядь, нихуясь. Так, одна есть Отлично Вторая есть Отлично Сейчас со спины к ней подойду просто Да, так, так, а как их спасать? Не знаю, ладно Красивый А, может. они сами Даже так Вообще красота Просто увидел, что какие-то кубики стоят. А причем до того, как я сюда пришел, они вообще никак с ними не взаимодействовали, ну или мне так показалось, или я просто так долго тут что мне так показалось. Ну в общем очень хорошо, что они отвлекаются на эти кубы и просто не атакуют меня. Так вот для чего ты здесь? Блять, если бы я сейчас выпал, это было бы очень угарно, если честно. А, я же здесь уже был Так Заберем Так, что у нас там? Мне послышалось или я услышал плач? Неужто послышалось? Глянь наверх Да я вижу, вижу, но я хочу здесь пройти А, или не могу Не могу Спасибо, что тогда подсказал мне подсказку Идти могу. Денежки Надо будет потом заняться освобождением душ Просто в целом я пока не понимаю Куда мне тратить столько денег Да, там катасиров получать побольше Я не спорю так. Если что, я от них тем так избавляюсь Потому что это реально Слишком проще чем избавляться от духов как-то по-другому. Вот этих, ладно, я их так за запинаю. Но вот от духов хорошо избавляться именно так. Так, еще где нибудь есть? тихо тихо тихо тихо тихо тихо Так, там есть дерево. И еще какой-то звук стекла сейчас был. Дострельнули до этого духа. Ой, ладно, высоко, слишком слышим. Да ладно, все стрелы просрал. Вкусно. Ой, близко такая. Блять, второй бой реагирует. Ладно, похуй. Ладно, не страшно. Я забыл как рукой пить на Q, по-моему. Ну ладно. Да сдохну, Отлично. Даже дух не завлек, прикинь. Вот это вот это называется профессиональная работа. Так, докинули. Иди сюда, блядь. Отлично. Отлично. Так, иди сюда. ты не поплывешь сюда так, я бы подошел бы поближе на твое месте. если хочешь меня убить по другому нет варианта так где этого дерево о ладно только со внутренней стороны ты хочешь сказать а где вход внутрь если он вообще есть чем, Чем больше у тебя навыков, проще тебе сражаться. Спасибо большое. А, я понял, он мне намекает на то, чтобы я прокачался. Хорошо. Да, надо будет. Но чуть попозже. Блин, конечно, повторение фраз меня не очень устраивает. Немножко. Да, она прям за проходом. А как туда попасть? Какая-то прям белая-белая-белая комната. Она меня не очень радует, если честно. Водичка. А, у меня места в карманах уже нет. Как мало я по сюжету продвинулся, если честно. Вообще, капец. Да тут же где-то был. О, вот он. таратира -та. Мне нравится, что у них все-таки есть разнообразие, если честно. Своего рода. Пусть они, ну, в принципе, похожи. Да, там одни сильнее, одни слабже. Но у них есть некое разнообразие. Кто-то с оружием. Кто-то зонтиком и оружием, кто-то просто зонтиком. Опа, я, кстати, туда уже хочу попасть. Там что-то интересное. сто процентов там что-то есть интересное. Отвечаю, там что-то интересное. Я туда, блять, обязательно полечу. А, я потом, да, потом смогу спуститься, если что. Что это там такое? О, это еще одна способ. Что это за четки? Так, вы получили четки, хорошо. Разблокирована вкладка четки в меню. Я сейчас сначала попробовать надеть четки, которые вы только что нашли. А, Так, хорошо. Два… Очень хорошо. А, -а, а, воздушные атаки увеличиваются на 20%. То есть у меня прям реально чет четки оделись. Отлично. Вот это круто. Так, еда, четки, одежда. Ой, я даже одежду какую-то нашел. Это хорошо. Ну, база данных это понятно. Навыки я потом с ними разберусь. А теперь, пожалуйста. тебе идет. Теперь я хочу слетать вот сюда. Жаль, что со временем это место Небесный сад. Теперь понятно, что с ним такое не так. Выбирай. Выбирай, ты сказал. Забирай. То есть их стало видно только после того, как я сюда пришел. Я его чувствую. Сейчас ваши души находятся в рабстве у ваших тел, Так больше продолжаться не может. Так. Послышьте меня заблудшей души. Отриньте свои телесные оболочки. Я защищу вас. Придите же. О, уж не по себе от этих слов было, если честно. Так, а что сюда пришел-то? Так, что это такое? Что это? Один из трех легендарных предметов, составляющих регалию японских императоров. Хорошо. То есть я сюда чисто пришел за коллекционным предметом, да? А подняться можно повыше, пожалуйста? Ага, наверху ничего нет. Да, значит, сюда чисто за коллекционкой пришел. Опа, что за буковка М? А, это магазин, по-моему. Да, он внизу находится. Блин, ну отсюда зато очень хорошо видно весь город. Вообще весь в целом. Ладно, я уже не жалею, что сюда притопал. Ну, потом что-то интересное, посмотреть Текстурки не прорисовались пририс... не что ли. Ну, и я и перелететь смогу, если что. Красота. Вот и все. Просто изи. Чуть не на тот эскалатор пошел. М -м -м, поднимите на вторую смотровую площадку. Так, у меня есть 5 стрел, отлично. Это радует на самом деле. Хорошо. Так. Теперь посмотрим на город. Тут есть туристические бинокли. Подойдем -а -а. к ним? Сейчас, подожди, прежде чем подходить, дай-ка я посмотрю правее. Вот деньги. Больше ничего нет. Больше вроде ничего нет. Ну, заплатить, наверное, придется. До 100% придется платить за это. Интересно, можно ли подняться еще выше? Вот это вот другой вопрос. Так. О. Вот он. Это за ним мы гнались. Опаньки, сейчас на нас, да, посмотрят? Сто процентов помашет ручкой, не? Блин, а я надеюсь, он помашет ручкой. И куда? Он в метро? Плохо, что я не могу ничего делать. Посмотри, как он спустился, спустился Может быть, у них там штаб-квартира? На этот раз мы его не выпустим. Вперед! А, все, теперь мне туда чисто, да? Ой, а, это допки. А, ну допки это хорошо. Допки я чуть попозже попрохожу. То есть мне сюда, но я бы хотел сначала чистить территорию в любом случае. Это я уже нашел. Это доп-квесты. Кстати, доп-квестов много. Сейчас я вот только парочку прошел. Еще вот это не забрал. Допки я буду проходить вне сюжета, потому что, я уже помню, что это прям очень много времени отнимает. Прям очень. Ну что? А, я же я хотел полететь, как супергерой, типа, да? Я вот так вот сделаю. Ой, сейчас разобьюсь, да? Ой, нет. Чуть-чуть жизни потерял. Совсем копей копейку. Это хорошо. Тут много жизни не потеряешь. Блять. Ну и где? Да зеленая, пожалуйста, возьми. Конечно, давай поможем. Только я буду к вам со спиной подходить, потому что у меня это реально быстро получается. что они позвали сюда друзей сейчас со спины да ой ой подожди Офигайся. так кого еще осталось ой блять напугало добеги да со спины ты подходи вот так вот все а целых три кстати я только сейчас заметил что их три куба так Во-первых, что мне нравится первым? А, они не нападают на меня, они сразу же пытаются захватить эти кубы. Это мне уже реально не нравится. Потому что они сначала должны избавиться от меня, нежели пытаться уничтожить кубы. Почему? Потому что я вот так вот подбегаю и просто их сгоняю. Так, там у одного куба уже 50%. Ты не останавливаешься да ладно о я еще с пола никого не убивал так вот это надо все забрать кстати вот так и надо драться да это минус не может быть я конечно понимаю если они в кубы засунут то все души приказали они сделают ну естественно да враги что еще будут делать им дали приказ они выполняют логично логично своего рода такой минус залез ну своего рода я бы понял по-другому никак так что я мог здесь упустить ну пожрать понятное дело О, я вас могу ладно так тут ничего интересного тут тоже ничего интересного тут ничего интересного так угу, ближайшая крыша а что-то мне кстати по моему игра немножко сломалась я на пробел ну, не должен так сей. медленно опускаться. Так, что не так? А, привет, мужик. Что-то сказать хочешь? Ой. Не пугай. Больше продолжаться не может. Услышьте меня заблудшей души. Отриньте свои телесные оболочки. Я защищу вас. Придите же. Хорошо, он взламывает вот эти сети и все остальное. Но я не увидел ни одного живого человека, чтобы вы понимали. Ни одного. Но уже вкуриваете, да? То есть, типа... Ой, как, на, на, на какой Что продаешь? Посмотри. Ладно. Кошачье самое. Но мне и так много еды всякой. Я просто не хилюсь. Там со временем само все происходит. Ну что, пойдемте в метро. Время-то немножко осталось. О, там этот хуй сплощал. Вот с этим с зонтиком. А вот. И еще кто-то. И сзади больше никого. У нас эти вот туда зайти. Вау, а почему ты так быстро исчез? Что? Что? Я понял, что? Вон они, парады, вы посмотрите. Ребята, которые налеты совершают. А, они нагоняют туман, вы посмотрите. Вау, теперь могу на них нормально посмотреть. Так, так, так, так, так, так. Хочу поближе. Хочу поближе. Если убьют, ну, я сохранился. Я молодец, я молодец. Мы снова там, где все началось. Нам здесь нечего делать. Это Хякияхо, шествие монстров. Так, и что? <связь> То есть я могу, да, на них близко посмотреть. Это неплохо. Вообще на меня не обращает внимания А, ну они Понял, они идут и за собой как раз Несут туман, хорошо, ладно Хорошо В целом ничего интересного Я понял Так У меня лишь другой вопрос Ну ладно, пойдем, ладно, в подземку А, вот, он вот теперь там Я хотел а, Ну я в принципе бы правильно побежал Ммм, что же важнее, сюжетка или освободить еще одну? Блять, мне бесит, что свет моргает, если честно. Блядь, еще это ветру типа, наверное, пугало. О, привет. Неожиданно было. Ладно, потом я, короче, освобожу еще одну территорию. Сначала в метро все-таки пойдем. Блять, ну она так манит, она так манит. Слишком сильно я не могу, я не могу устоять этому соблазну очистить еще одну территорию. Ну блин, все-таки надо записать. Только что-то интересное там найду и потом мне еще это врезать, вставлять. Не, хочу сейчас очистить для начала. Тихо-тихо-тихо-тихо. Залезь, пожалуйста. Залезь, блин. Ты зачем? Ты что делаешь? Ты, блядь. пой, ты, вот дурак, что ли? Вот, молодец. Так. Попробую с лука выгасить, блядь отскочила, блядь. Ладно, я понял. Тихо, тихо, тихо. Надо есть своя защита своего рода. Отлично. Что-то сзади? Что-то сзади? Я что-то так и подумал. Типись! ой ой ой ой ой ой ой ой отлично и королочка я сейчас прям реально испугался именно когда понял, что еще сзади меня кто-то есть фух было чуть-чуть страшновато из-за этого Значит, просто такие звуки вокруг происходят о, четкие конечно знаю. четкие лучника о, -о, о, и еще одна территория очищена, вот это вот меня больше волновало, очищение территории. Привет, котик. О, Дэн? Не, спасибо, О, не хочу. Ну, то есть, в принципе, покупать еду и все такое, это, конечно, хорошо. Ой. Ой. Вот а кто это у нас тут такой? Ходит, блядь. Страшненький. Ой, блядь, кто-то сзади видит. Ладно, быстро подбегаем. Вс, все, все, все, все, все, все, все, все, все. Духов очищаем. Делаем вот так. А! Паба с пилой, блядь. Мне нравится, что я могу вот так сделать. Вообще круто. Да ладно, он правда повелся на это. Красота. Вам так не кажется? О, вот, еще один жиртряс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Не, не, не, не, не пали меня, не... ты меня не видела. Я не хочу жир тресом сражаться, он слишком жирный. Ты отвернулась? Отлично. Блять, блять, блять, блять, блять, блять. этот жирный туда? Ничего такой. Так, ладно, сначала мелкую. Так, нет, нет, нет, нет. нет? Ладно, пойдем. Я запутался, вот теперь не запутался. Баба, ебать нихуя. Да? Я думал, я уже не поглотил. Эй, зонтик покрашу. Лови еще одну. Не хотел же тресом сражаться, но они поворачиваются. Это в принципе срабатывает. Но, ладно, можно все-таки заметить, когда она может не сработать. Тем самым... Пора уходить отсюда. Да, конечно. И тем самым получить люлей. Сейчас я заберу вот это. 43 духа уже могу Пошел, собирать. Молодец. Это круто, конечно. Не поспоришь. Но надо никогда не забывать вот, вот так вот Род осматривать. На этой улице не Отлично. 429 давай улица. без истории про твою молодость. Пожалуйста. Так, это куда-то на это выход. уважение к старшим Еще и ругаться успевает. Так. А я сейчас, получается, иду по той улице, где было шествие. Красота. Все, теперь заходим в метро. Ну, она меня просто прям, ну, очень, это самое. Очень привлекала. Четки, конечно, хорошо, но я воздухом пользуюсь чаще, чем луком. Так что, пух, без вариантов. А, ну здесь страшненько будет. Смотри. Да, я понял. Я думаю, вы понимаете, почему я иду сюда. Потому что это не по сюжету. Пакетик. Да как тут не пройтись-то везде? Сейчас, подождите. Слева вроде никого. Оставить это место без внимания просто вверх жестокости. Вроде никого Так Я понимаю, что здесь много духов во, всем, во всей этой парковке Блин, а ведь я могу их случайно пропустить А потом Потом ищи свищи Так Право еще кто-то есть Ну ладно, на него потом по. Я что, круг что ли совершаю? Круто. Опа. А, ну это как раз куда он спустился, да? Да. То есть я совершил круг и пошел дальше. Чуть-чуть еще проследуем за ним. Так, он пошел вправо. По-моему. Ну да. Че мне показывает обратно-то вернуться? Зачем? Не понял. А, типа проследовать за ним? Ну, все правильно, он вправо повернул. Да-да-да, я так и подумал. Опять след оборвался. Ничего страшного, иди и дальше. Он нам уже не нужен. Лови птичку. Вот эти ребята поинтереснее, блядь. Но бесполезные. Так, 29, блин, что-то так силы израсходую, конечно, вообще по жести. Ну и также их быстро собираю. Так, тут еще души. Хорошо. Так, это надо было подорвать еще изначально. Так, там делать нечего, тут ничего нет, тут тоже. Обязательно осматриваемся. Угу, туда я попасть не могу, там уже мы просветили сразу себе призрака, который может нам нас... На... Блять, как меня это пугает, пиздец. Тысячелетия. А так и остаетесь беспомощными а я... Он так что-то говорит, но извините, я пропустил этот момент. Я когда увидел этого хрена не мог остановиться и не пойти сюда. Сейчас души Людей нет. Зато чужаки на каждом шагу. Как и во всем районе, я бы сказал такой я молодец ой еще жива быстро по крайней мере очень удобно что с помощью огня теперь можно от них избавляться быстрее да все таки как эти предметы я ненавижу, подсвечиваются студент сидящего кота с поднятой лапкой вверх на ну, удачу ну и к деньгам и Опа, еще записи. А чтки Кей о некотором загадочном студенте, который бегал вдоль автотрас. Отщите эту запись, чтобы получить еще это самое дополнение. А поиграть нельзя, ни во что. Блин, а жаль. Я бы поиграл, сейчас. Так, вроде никого нет. Тут вроде бы тоже. О, там еще ходят. Чтобы <сёк> мог подумать, что тут лежат деньги. Так, одна увижу, вторую вижу. А, он третий. Что-то вас маловато, если честно, ребят. Ладно, иди сюда. Хорошо. Неплохо. Вообще не слышно... Ну, слишком поздно. Ой, блин. Я думал, что это за нас. Так, а где он? А, вот это. ты. Испугался я, на самом деле. Я думал, кто-то резко влево, ну, телепортировался, ну, скажем так. О, да ладно, магазин котяры, привет. Эта штука может обездвиживать чужаков. А, вот они, талисман. Четыре тысячи, да ты с ума сошел. Не, я эти самые, кота куплю немножко. Четыре косаря, нифига себе. Сядь, а сколько у меня корма осталось? Восемь штук, два покупаю. Катасира распродана. Да, ну. Куда мне деньги-то тратить? Сколько у меня стрел? Три. Подожди. Прежде чем куда-то идти. Ага. Ага. Блин, расправиться с ней так, что ли? Ладно. Ну, по-другому, как бы, без вариантов. Так, а, могу спокойно открывать дверь. Ну, я же просветил, ничего нет. Так, ух, да сколько здесь духов? Отлично. Один. Ну, один я имею в виду, типа, один дух. Нож. Что это? Нож-призрак, изрубленное оружие Ханакасан. Призрака девочки, обитающей в школьных туалетах. Не зря я сюда заглянул. Я, правда, не знаю, сколько уже времени прошуршало. Я хотел немножко дойти до, откры... до основы открытого мира и продолжить свое путешествие. Так, вроде бы никого нет. Ой, блядь. Походу, по метро мы будем долго. Шет. Что с метро-то? Чем дальше, тем хуже. Тут код? Опа. Ой, что это? нация в виде тетин собака Что говорят о здоровье Человека его язык Ух, какая она страшная Если честно, эта штука Так, мне предлагают Идти дальше, хорошо Честно, опасно так ходить Пойду-ка я здесь Не пойду по путям Ладно, привет Я никогда раньше не ходил по рельсам метро вот. А мне иногда по а работе да? приходилось. А, нет, не вижу. Это когда ты работал с сторожевым псом? Нет, с когда сторожевым. я на твари охотился. Так, а пойдем-ка сюда. Ой, а мне не показалось. Опа! И что мы тут видим? Мумия для призыва и ногами. Мумифицированные собачьи останки, с помощью которых можно призвать и ногами. Духа собаку. Круто! То есть с помощью таких предметов еще и собак призывают. Нифига себе. Я буду ходить по краю, почему... Блядь. Здесь какая-то херня творится. Это они нас так встречают. А лучше бы вообще никак не встречали. На самом деле. Страшно до да жути. Надо все просветить, все осмотреть, все пройтись везде. Потому что я потом фиг знает, когда сюда вернусь. Не фиг знает, найду ли я потом что-нибудь здесь вообще, еще что-нибудь когда-нибудь. Так, ну вроде бы ничего нет. Ладно. Духов здесь, конечно, по пути валяется жесть. Так, это меня заряжает способностью, потому что, возможно, будет потом кто-то потом будет. Так... Долго мне еще по метро-то шараёбиться. Страшно все-таки. Тихо. Никого не видно, ладно. Аудиозапись сделана известного ученого. На нем рассуждает о своей дочери. Зашибись. О, опять какая чертовщина. О, хрень, как красиво. Пацаны полетели. А вы далеко? Так, сейчас, подождите, я освечусь. Блять, а они еще и подсвечиваются. А, ну они из-под воды туда, это самое. Ладно, хорошо. О, тут наверх можно подняться. Подождите. Давайте вот подожди. не ожидал найти такое под и... Так, сейчас Никто пару мгновений. Блять, 46 минут уже пора. Все это время они перемещались и готовились к нападению здесь, под землей. Прямо ага. как чудовище. Mm -hmm. хорошо. Так, я боюсь, что я просто наверху Что-то могу найти Да не, ладно кофе. Призрака забрал И фиг с ним. Тут чем-то интересное есть Да нет, только способности зарядиться А вот тут мы, походу, будем заканчивать Потому что пред предсказывает Моя жопа Что здесь либо До хрена сейчас будет врагов и мы будем очень долго проходить. Блин, некоторые предметы просто просвечиваются. Очень интересные. И терять их просто не очень охота. Ах, каска. О, блядь, надеялся на что-то иное, если честно. О! Точно будет какой-то босс. Ну давайте ладно, сразимся, и можно будет это самое продолжить в следующей серии. Ты думаешь здесь? Надеюсь, да. Стой. Чувствуешь. Ты же первый босс? Отмечай. Место охраняют. Да я, блядь, Спасибо, К. Значит, мы там, где нужно. Поболтай с ним. Ой! Е -е, кучка, сучка, через сучка, блядь. Что он сделал? Какая разница? Я Я ох, ох ты, блядь. Так, тихо, тихо, тихо, подожди. У меня получилось? Да, теперь попробуй обнажить микро. Так, хорошо, то есть во время... Ух ты, блядь. Ага, он может отражать атаки, хорошо. Ага, ага, ага ходи, ходи так. Странно. Он дерется прямо как мы. чем кажется. Конечно, не себе, да, он может щитом пользоваться, и мы тоже можем. Но толку. Давай, давай, отпускай, отпускай свой щит Так, хорошо. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, так это мое. Блять, не попал. И он не попал, хорошо. Ай, магия огня кончилась. Так, на С. У, блядь, не подходи. Не подходи, нахуй. Отрезил. Так, С, зажать С. Потребить пищу. Ну, а, а, все, спасибо, хорошо. У, блядь. Так, дай водную, водную, водную дай мне. Так, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. И вот так. Ладно, не получилось, пусть Да какой огонь Ладно, похуй. Ладно, немножко урона получили. Давай вкусный. Да забери. Убей! Убей! Нифига себе, напугал меня. О! Сильный противник. Не дал! Не дал! То есть сейчас мы теперь с таким будем сражаться, да? Уклонился. Маску снял. Кстати, красивая маска. Я бы себе хотел такую. А там хлоп какой-нибудь его друг там. Или кореш, или еще кто-нибудь. Отвечай. Его друг! Один из друзей, по крайней мере. это... Его тело! Это его тело, я понял. Захваченное что? монстром. Что? А как же драться? Да это я! <смех> Он создал чудовище из моего тела! Что? Есть гвы. кей А что делать? Не убивать же себя! Бежим! Нет, я не сдамся! Так а как же просто изгнать, если... Ага, Кейкей вышел, Хорошо. Эй! Верни мне тело. А, в куб его засунул, нихуя себе! Ебать! Я че, способности лишился? Все, типа? Или че? Акито! Ты опять забыл! Сегодня два года со смерти мамы. А к папе на могилу ты вообще так ни разу и не пришел. Опять сбегаешь. Бегство это не выход. Акита, пойми это. Так он не бежит. Я Но. не... Я не сбегаю. Просто... Тебе не понять... Сложно сказать, что это прям какой-то бегство или что-то в этом роде. Мне вот интересно, вот он потерял душу Кейкея. Как он теперь? Как я теперь буду локации следовать, освобождать души, там все такое? То есть пока я его не верну, что-то делать без записи вообще бесполезно, да? Или что? Ну да, вот я теперь все, я теперь нормальный. Я человек. здесь? А Кейкея-то нет. Хуй. Все, без души. О, четки, кстати, остались на руке зеленые. К -к -к. Они его забрали. Че, теперь только исключительно Но... стелс? Почему я? Так он. Значит. Да, он ничего не может. На! Их нет. Мои силы. Кей-кей. Пропали. Как быть? И Мари. Как ее искать? вернуться домой в Кикие. Надо вернуться. Не конечно вариант. А если он сейчас, если сейчас быстро все пропустит, это будет круто. хуй, ну конечно. Теперь у меня есть только лук. Okay, okay, мне сейчас не поможет, значит идти на нельзя. Так, пока Кики далеко, а Кита не может применить большинство действий, которые расходят духовную энергию, ему недоступны техники эфирного плетения и многие умения. Нужны для передвижения и поиска. Впрочем, даже без кейки, кейки все еще не беспомощно. Вы, по-прежнему, можете использовать предметы, поглощать духов при помощи Катасира. Стрелять из лука и применять быстрое изгнание. Я же говорю чисто это самое. А. без духовной силы я не могу ничего увидеть и так далее. То есть все, что я могу, это быстрое изгнание. Ёбаный У меня три стрелы. Духующий петухов вон там бегает. И только быстрое изгнание. Н да. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Дайте хоть красиво это сделать, я не знаю. Блин, нет, это как-то страшно. Вот а вот. Красиво вот так вот. Вот тогда. Подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. Предлагайте игры для обзоров. Спасибо, ребятушки. Пока, пока. Писки вообще беспомощны.